Здравствуйте, меня зовут Малышева Анна Леонидовна. Хочу оставить отзывов в клинике 32. У моего ребенка в Ванечке три года. К сожалению, в раннем возрасте обнаружились, что у него не очень хорошо с зубами, очень много кариеса. Очень боялся ходить к стоматологам. И вот мы решили обратиться в клинику 32. Попали к детскому стоматологу дорожных Валерия Вадимовна. Ребенок спокойно отсидел первый прием. После этого продолжили ходить к этому врачу, очень внимательный, отзывчивый доктор, нашел быстро контакт с ребенком. Теперь мы ходим сюда очень часто, на профилактику ходим, Ванечке все очень нравится, ну а я спокойна, что у моего ребенка зубы вылечены, все в порядке. Спасибо большое доктору.